Вот у нас счастье Да Вот сюда надо посадить вот. Хорошо, дом в деревне Да Все загорали. Ну что, Юлька, пойдем показывать, что у нас есть Сонька, пойдешь покажешь Все, всем вперед Воду в бассейне поменяли Купаться пока сейчас нельзя Потому что у нас похолодание Ну вот у нас сейчас счастье детское, да, Соня? Уля, я уже вас путаю, блин У вас тут детей у вас, у нас до да, водохолодника так друзья хотелось бы показать ляли ну ляли можно купаться это понятно хотелось бы друзья вам показать персик немножко уже ожил увидите как подрос крыжовник без без шипов имеется даже урожай какой-то есть даже на удивление так паречка есть а, черешню надеюсь никто не оборвал я так спрятал ее листочками видите в этом ей ровно один год Весной была посажена, то есть в следующем году ей будет только 2 годика, но уже что-то есть Грушку я вам уже показывал, друзья Если кто не оборвал, нет, никто не оборвал, вот она Хоть одна, но есть Самое главное не в этом а, Вот она, вот как она может дожить до этого? до поздней осени Да, не стоит доживать до поздней осени Друзья, у нас появились орехи Кто-то уже к нам приходил? Я им уже показывал это Сам удивился Растению еще нету, два года. А у нас уже есть. Вот, здесь три орешка. Фундук. И где-то еще я, друзья, видел. А где? Может, уже и нету. Но одним словом... Одним словом что-то уже было. Три а есть. Слушай, а, вот. Вот. А здесь два и здесь три. Орешки будем скоро хрумкать, да? Маленькая еще не понимает. Счастье. Орехового Она вон ест эту поречку Ой, ой, да ой невкусно Так, здесь у нас одна яблочко Но растет такое Вот она Это цветок Как-то все блин Или я так спешу Так, идем к нашей гибридной сливке Гибридная сливка они висят зреют красота вот садик он еще маленький к сожалению но с каждым днем все интереснее интереснее виноградик не знаю это даже какой нам подогнали или подарили мы посадили здесь яблочки такие уже приятнее ну и игрушки Ветер у нас большой здесь как загибается Весной посадили И вот уже урожай Ну что, дальше подождите Не Купаться не надо, не, купаться не надо Это Попробуем. точно Попробуем. Курки все у нас в курятнике Потому что на улице очень жарко Им здесь не очень удобно Даже Утки прячут. Утки прячутся, но... Ну да. Вон они сидят. Костюшка большая стоит. Азик. Цыплятор тоже. Илька, подними-ка. В теньку. Что цыпа цыпа? Да, не воды Подливаю, подливаю. Опять да? Сколько их тупили? тип 25 или 27? Трогало. Или 25 или 27, друзья? Да. Ну, вот так. Опускай. Здесь у нас свинки. Маленький нюансик. В помещении, которые <к> свинки живут, они намного у нас крупнее. Поэтому, почему объясняю? Здесь им места достаточно. Ой, спят. Да спят он блин, балдеет. Я балдею, я балдею, я балдею. Я им воды налила, они покупались. <как> Ох, да, вот здесь посмотрите как. Покупались и спать пошли делать. Ну да. Но суть дела <как> того, что здесь они хуже набирают вес. Ой, Постоянно много-много ходят. Больше, чем в сарае, поэтому вес, вес немножко меньше, но ну, ничего, у нас пока такое большое помещение для всей свиньи нету, поэтому как бы часть находится здесь Так, китаец, китаец работает, верой и правдой уже третий вон пошел Даже удивительно Так правда Вот, видите Здрасте радуется о, ух ты какой-то! Ой-ой-ой! ой, ой. ой, ой, ой, ой, ой, ой. А это уже без хвостика? Без хвостика, худеек! Что-то как-то не очень! Ну да, к собачкам такие свинки отрезали бы Что здесь? Вот ну, такие они все у нас любопытные! Да? Любопытные! Любопытные! Ты зачем? Вот такой такой... Да! Пойдем на город, Ну, здесь вот цесарки в вольере. Крыша сверху, по бокам тоже сетка, потому что улетят. Улетят Летят? и все. Но не несутся зараза. Вот в чем проблема? Не несутся. Ой, такой большой ты. Угу. Он плащ висит. Химию делали. Вот огородик, Юлькин. Жарко, ветер, ложит но чего тут. Ну, сильно не заросло. Это все культурное растение. Перец поподнимался. Даже удивительно. Гороха. Вот гороха уже, блин, да, трындец. Здесь вот так поподвязывали. Сделали шпалеру для этих огурцов. Здесь вот так. Каркасик сделали. Здесь помидорки уже все почекированы. Так. Капуста. Поздняя, ранняя, ранняя, поздняя. Но тут ранних нет все позднее поздняя Здесь вот такие помидорки, на, на некоторых уже даже есть помидорки. Хвалиться нечему, я просто констатирую факт, что вы, друзья, знали. И как это говорится, владели обстановочкой А, кабачки, да, кабачки что, это? Кабачки О, а, там уже хорошенькие а. А, а я жёл. просто раз снимал видео или позапрошлый раз, я даже не знал, что такое лопухи какие-то растут жёлтые, там Оля все ходит около кукурузы. Так, сюда мы купили название не помню. Видео, конечно, я сниму, постараюсь. Купили сюда мы от фитофторы э, препарат. Также сюда борную кислоту. Да, вроде борная кислота. Э, и интексицит против колорадского жука. И сделаем такую вот смесь и обработаем нашу картофель. Потому что цветение идет обильное. Да, да, обязательно нужно сейчас бором обработать. И от фитофторы, потому что произошло смыкание ботвы. В такой фазе начинается первая обработка от фитофтора, а может даже вторая, но у нас будет первая Ну так приятно глянуть, после горбузов бульба растет адекватно Жуки идея не идея, реденькая Ну как бы так Все, пошлите включать, тут очень жарко, с работы приехало, душно Ну вам, друзья, я покажу А потом покушаем Друзья, вот что бывает, когда едешь на мотоблоке и у тебя нету кепку, кепки Кепку забыл? Так, не обращай внимания, это все рабочий момент так, как вы знаете, друзья, к нам привозили три кролика с одного гнезда с вздутием. Лечили мы их просто, молочной кислота, один кубик на один литр воды, 80%. Заваливали мы им три раза. Все, хозяину будем звонить, пускай забирает, потому что что? Питание наладилось, бегать они начали мне везде, угу. поэтому застранцев нужно, конечно же, этих убирать. Ну, кал нормализовался, питание нормализовалось. Научились все сами пить, не пили. А? Да. Никто их не учил, воду я специально сюда не ставил. Захочешь пить на участи. животики, как вы видите, все, все хорошо. А были как беременные. Но из этого же гнезда одного мы спасти не успели. Здесь уже, как видите, чистенько все, а было все такое, ну, помните, угу. было там трендец. Одного мы не спасли, потому Срезка, что, скорее да. всего, уже позже. Они не одновременно вздулись, а ну, по очереди привезли их все вместе, когда уже одному было поздно. Дальше идем. Да. Так, по поводу баранихи, кто-то меня спрашивал. Бараниха жива, здорова? Вот, вот, вот она, она, все да, хорошо, жива, Вы не думаете, просто она, почему мне не нравится бараниха? Во-первых, для нее нужно огромное помещение, это не для нее место. Это не мог ну, как бы, ей здесь некомфортно. Второе, нужно пол все-таки не сетка. Это второе. Третье, они тугие на покрытии. Ну, это мое сугубо мнение с того, что я держу вот этого кролика. Четвертое, у них характер просто ужас. Они а характер. Ну вот видно даже, какой да, у них. Меня... Вот, вот такой у них вот, характер. Еще да? будет топать там полчаса. Угу. Дальше. Э... <свят> Ах ты ж вредница. <свят> ну, то есть характер говно. С окролами случить очень сложное говно. Мамка тоже не очень. Мамка не очень. Угу. А, дальше. Может, в вольерах было бы совсем другая ситуация. Но ну, я говорю про данное содержание, потому что и здесь я в вольере делать не буду. Угу. Здесь мне нужно делать дальше а, помещение, еще одну клетку на... для малыша. Поэтому я ее все равно уберусь Если кто хочет или интересуется, приезжайте, договоримся стопроцентно угу. Так, идем дальше. По данному кролику, вот здесь, здесь да. уже все тоже плачевно ну, Здесь да. мы не смогли практически, ну, как бы, ну, ну все ну к сожалению, бывает такое угу. Получается, при лечении от вздутия 50 на 50 данное лекарство помогло Ну, как лекарство, кислота-то не, не, не лекарство Так, здесь все, все, все, все, идем, идем, идем, идем. А, ну, давайте посмотрим, может там уже это, от жары, как могут сказать Жара в помещении, у вас там кролики маленькие, что вы говорите мне, они вас все там это подох. Иди сюда. А крол был 27-го. Все хорошо. Да, глазки открыли. Да. Тоже черники такие. Вот Вот эти вот, вот. Вот такие. Это серебро. Да, это серебро. Намка вот такая. тихо, -тихо. Замечательная О. девочка. Красавица. Оша, вам привет. У -у -у. Огромное спасибо. Это Аршанские кролики. Есть видео по поводу данной тематики. <coughs> Заходите, смотрите. Если кого-то что-то интересуется, созванивайтесь с заводчиком данного кролика. И... no проблем. Дальше вот этот мальчик тоже Аршанский. Вот Ох такой. ты какой! Ох ты какой! Красавец. Вот на ну, выставку видели? Да. Лапки чистенькие. Показать да. хорошо, что у нас все чисто и аккуратно. Угу. Дальше здесь вот мы мальчики. Говорят, что места очень мало. Смотрим. Мало. Какие любопытные все, да? Ой, угу. Я считаю, что им пока хватает. Но в ближайшее время их нужно будет что сделать? Рассадить для того, чтобы угу. ну, ну, они растут, Конечно. растут. Один проблема. это самодельная кормушка не такая, как здесь. И с этой ее выгребают. Да. Здесь не грибут, здесь выгребают. Ну, угу. к сожалению, бывает так. Ну, не без этого. Да. Ну, что делать? Вода все пока окей. Пока Вода все устраивает. Кабинет, да. пока есть. Поэтому тоже все хорошо. Что еще хотел бы рассказать, друзья? Как-то мы взвешивали крольчих. Здесь две штуки. Ну, я сейчас уже сегодня взвешивать не буду. Но я думаю, через пару дней я их запущу в работу. Из этой клеточки. Вот здесь мы сидели. Из этой клеточки. Ага. Ага. Дорогая, а вы не здешняя. Она немножко перескочила. Чуть-чуть. Вот так. Чуть-чуть. Вот так, ну, что хотелось вам, друзья, показать? Я показал. Этот препарат, обрывает, препарат. работает, бьет он очень хорошо. Жизнь хорошая. жизнь хороша, если нам хорошо. Всем вам, друзья, огромное спасибо за просмотр данного ролика. Всем вам благ, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. И пускай все ваши планы будут исполняться. Но для этого нужно работать. Работать, работать, еще раз работать. Всем пока, друзья.